Существует четыре основных вкусовых ощущения: сладкое, соленая, кислое и горькое. Им соответствуют четыре типа вкусовых рецепторов, реагирующих на глюкозу, поваренную соль, положительные ионы водорода и ряд ядовитых веществ растительного происхождения. При изучении вкусовых ощущений как эталонное сладкое вещество используют глюкозу, кислая соляную кислоту, соленая поваренную соль, горькое хинин. Рецепторы к сладкому находятся главным образом на кончике языка, к горькому – в основании языка, к кислому – по бокам языка, к соленому – на передней и боковых частях языка.